Ну, друзья мои, вот сижу я, пришла в заказчик в наш управляющий компанию. А тут это перерыв. Мало того, что перерыв. Так они ведь опять переехали в другое место жительства. ну как пишет, нет, пишет. То они на вокзале жили, прихожу туда, а там избушка на губке. И весь народ туда едет, хоть бы объявление там написали что они переехали по другому адресу. Ладно, у меня в телефоне был номер. Так я позвонила. Теперь переберусь сюда. По другому адресу. И, и сижу, жду, когда обед случится. Ой, отдохну хоть маленько. Пришла я сюда опять с кляузой. Поскольку 8 сентября у нас будет час Х который означает, что отношения между заказчиком и нашим ПСЖ, бывшим, формальным, де юры, так сказать, или дефактов, кого знает, закончится отношение. А я принесла заявление о том, чтобы они предоставили нам информацию, как они распорядились теми средствами, которые получили от нас для содержания общедомового имущества. Хотя тут он висит, бумажечка, на которой написано, что всю информацию согласно какого-то постановления правительства можно найти на сайте. А я интернетом не умею пользоваться. Мне будьте добры, пожалуйста, в письменном виде. Вот, Сфотографировала все, э, всю информацию, которая тут якобы, якобы должна быть вывешена для, для людей. Для людьев. Вот она какая. Вот так вот она у нас сервис но они только-только переехали без стендов, безо всего, и лежит на столе. Я все листочки сфотографировала и дома буду старательно изучать теперь. Ну, через этот перерыв закончится. Я сдам свою жену, секретарю, с копией. Вот. До этого я сходила к юристу, который занимается вопросами, Распоряжение средств материнского капитала. У меня тоже у меня другой плейлист про материнский капитал. И там я другое видео туда загружу. Ну там тоже все идет со скрипом, но я права. Закон на моей стороне. И по капельке, по капельке. Он у меня забрал юрист все мои документы. Рассматривалась апелляционная жалоба в Перми. То есть дело в том, что вот я скажу в двух словах. Значит один из ребенков моих поступил в школу искусств. У него лично есть часть средств материнского капитала, которые можно направить на образование. Я обратилась в пенсионный фонд и говорю, дайте, пожалуйста. Они говорят, нет, не дадим, не положено. Потому что это дополнительное образование, а не основное. Вот. Я пошла к юристу. Юрист говорит, положено. Почему да не положено? Давайте судиться. Подали в суд. Судья решил, что да. Надо платить. И говорит пенсионному фонду, пожалуйста, пересмотрите это заявление и восстановите право несовершеннолетнего ребенка. Пенсионный фонд говорит, говорит нет, мы подадим апелляцию. И подали. Значит, судебная коллегия рассматривала апелляцию в городе Перми и сказала, судья был прав. Все по закону, все Значит, вы, пожалуйста, пересмотрите и удовлетворите. Пенсионный фонд собирает свою комиссию и говорит, нет, апелляционная коллегия судебная не права. Снова отказали. Вот так вот. И главное, что пишет. Судебная коллегия, рассмотрев таблетит и говорит, на основании статьи 11 пункта 8 пункта 2, статьи 8, такого-то закона надо выплачивать. А они говорят, на основании статьи такой, той этой же, такого-то пункта, такого-то закона не положено. А суть-то там вот в чем. Там написано, средства материнского капитала должны быть направлены на образование. Пункт 2. Могут быть направлены в те образовательные учреждения, ведущая образовательная деятельность, в которых нет аккредитации. Вот в этой фразе ключевое слово могут быть направлены, а могут быть и не направлены, а могут быть направлены туда, где есть эта аккредитация. То есть логика-то такая, она вон какая. Вот. А пенсионный фонд считает, что раз сформулировано могут быть направлены, они думают, что это должны быть направлены там, где есть аккредитация. А в учреждение дополнительного образования аккредитацию не имеют, согласно закону о образовании, они просто не нужны. Вот. А я так как понимаю эту Например, например, вот в колледже набирают группу э, на, платной основе, на бесплатной основе, допустим, да? У них на бесплатной основе у всех есть аккредитация государственная. Но тут же очень много дверь, допустим, на эту же специальность подали, они набирают платную группу. У них.. У платной группы тоже есть аккредитация, но на эту платную группу надо же деньги платить, поэтому можно взять, воспользоваться средствами материнского капитала. Поэтому так и написано – могут быть направлены туда, где есть аккредитация. Я, я так это понимаю, эту фразу. А пенсионный фонд ее понимает по-другому. Я говорю, так, вот пожалуйста, у вас же есть целая Российская Федерация, наверняка там какие-то есть аналогичные вопросы, задаются в пенсионный фонд. Однако нет, нет у них никаких больше групп. И даже вот, даже вот коллегия Ахунгур, может быть, я говорю, так в Пермь обратитесь, в Москву обратитесь, проконсультируйтесь. Нет, а вот то, что они нарушают право ребенка в данном случае, неправильно применяют. Они не боятся получить по шее. Ну, пускай они боятся. Получат. Куда едутся? Дальше что? Это про материнский капитал. Ну, да, будет заявление готово у меня, мы снова будем сейчас в суд, и каким-то образом надеюсь на судью этого, на юриста, который ведет консультации, надеюсь на его опыт и прочее. Ну, он уверен тогда. Трудно будет, но добиться можно. В Кунгуре таких случаев нет, только я одна. Потому что люди даже не обращаются, не придут в пенсионный фонд они, и им скажут, нет, не положено. Когда я пришла первый раз, сидела одна специалист и говорит, лицензия есть? Есть. Значит, положено. Ну все, я принесла все документы, они говорят, а где аккредитация? И пошло, поехало. Вот до сих пор едет, уже год пошел. Ну ничего страшного. Вот. Ну и что дальше-то? Вот такие брат дела. Сейчас и договоры эти все, но я пока не буду изучать, оно мне надо... А новая информация оказывается, стройзаказчик запланирован с 14 до года все наши общие коммуникации капитально отремонтировать. Подождем, мы с ними отношения рвать не будем, пока они нам все не сделают. Поэтому переход на самостоятельное управление сейчас нереальный. Не то, что нереально, но реально, конечно, но не... не, не Невыгодно, нет смысла, раз они взяли на себя обязательства, после того, что тут в информации прочитали, пожалуйста, тут сделают, а потом от них. Вот. Следующий вопрос. Порос совет дома. Поскольку управляющая компания заключила договор не с, не с жильцами, как, да, а заключила договор с товариществом собственников жилья, который назывался батальон на 10, и, формально как на самом деле не работает, ни одного налога, ничего не выплачено, и в данный момент идет процедура ликвидации. То лично со мной они вообще договор никакой не заключали, по идее-то. И многие, там половина жильцов поменялась в этом доме, очень многие, новенькие, они ничего не заключали, никаких договоров. Не знаю, что Может кто-то ходит внизу, сейчас меня запалят.